Друзья, всем привет! Сегодня наш выпуск посвящен пояснению некоторых пунктов нашего контракта. Иногда наши клиенты спрашивают, зачем включен пункт 4.4, ну или какой там будет на момент, когда мы будем с вами работать, по поводу передачи всей интеллектуальной собственности, что она принадлежит исполнителю. То есть мы передаем заказчику права не исключительного использования бессрочного на созданный продукт, будь то документация или будь то программное обеспечение. И, соответственно, вопрос возникает, что продукт должен принадлежать нам, как заказчику, иметь в виду. Соответственно, некоторые пояснения. Если мы используем, во-первых, какие-то готовые платформы для создания какого-то решения каких-то вендоров, то, во-первых, передать все права на продукт невозможно, потому что часть этих прав принадлежит, собственно, вендоров. Если же речь идет о том, что права на доработанные части, на доработанные куски, то тут есть тоже нюансы. Потому что в процессе того, как мы разрабатываем программное обеспечение, мы используем какие-то готовые наработки, которые у нас есть. То есть мы используем библиотеки, мы используем какие-то шаблоны, которые нами накоплены там, за десятилетия работы в, той, в том или ином сегменте. Если вы будете создавать все с нуля, то ваш проект автоматически увеличится там, от 20 до 50 процентов просто за счет того, что мы пишем все с нуля. Да, тогда можно передать вам, собственно говоря, тот код, который написан для вас э, на, на исключительных правах, вы будете там абсолютным собственником распоряжаться этим. Но надо понимать, что такой проект увеличивает стоимость выполнения работ любых. Э, иногда заказчики аргументируют тем, что сейчас вы разработаете программное обеспечение, а потом на нем будете зарабатывать на рынке. Это не так просто сделать, как кажется, по той простой причине, что... Кон Какая-то конкретная доработка под какого-то конкретного заказчика не есть одним универсальным решением для всего рынка. Для того, чтобы его вывести и затраты на создание, это там, десятая доля от того, чтобы его сделать каким-то массовым. Во-первых, для того, чтобы его вывести на рынок, нужно сделать его универсальным, подходящим не только для какой-то конкретной компании, а для там, в средней температуры по рынку. Это раз. Во-вторых, затраты на маркетинг сейчас и в принципе они в разы больше затрат на разработку того или иного софта или той или иной документации. Поэтому для того, чтобы ваше решение дошло до какого-то другого токальщика, надо потратить еще огромнейшее количество усилий и это на самом деле. Продуктовый и аутсорсингный бизнес это две разные вообще модели, поэтому переживать о том, что ваш продукт попадет в каком-то осязаемому и попадет ли вообще на рынок, то я бы не переживал, потому что это случается крайне редко. А вот вкратце почему в этот пункт присутствует, и мы заботимся о том, чтобы не выкинуть, раздувать бюджет этого проекта, поэтому мы используем такие инструменты. Всем пока!